День добрый, меня зовут Аркадий, я представляю информагентство Ледокол. Какой это праздник? Ну, праздник э, в защите Крымская весна, пять лет прошло. Наверное, рассказывают, сейчас культуру Крыма привозят. какие-то празднования луна в этого луна. проходит. Отлично, на празднование Крыма поют про сарабские луна, страдания луна, и частушки. Просто луна написано луна, «Крымская весна», луна, поэтому... Смерение Сразу такие ассоциации это, Принимаются Появляются в голове Люблю Ну вот так я не знаю может. Не, кружку. понятно Люблю Написано, любви, но правильно написано Крымская весна, них, действительно Крым вернулся обратно путь, к нам в Россию Люблю Вот только я один я неприятный момент а, двор, Что с Донбассом? Тяжело с Донбассом грозовые, Что сказать? Но почему Донбассу вместе с Крым не вернули? Какая политическая подоплека этого, как вы считаете? Ну, не знаю, это уже лучше политики решают Я не хочется про это думать Но, смотрите, политики будут решать там в высоких кабинетах А нам потом под пули лезть Не знаю, почему же лезть под пули? Потому что любое решение политиков отражается на народе Либо он лезет под пули своих полицейских и военных, либо под пули противоположной стороны. Ну не знаю. Как вам я сейчас Пусть там решается, хочется, чтобы решилось все мирно. Наконец закончилась вся военная кампания на Донбассе. А нам уже либо смиряться с тем, с чем решат политики, либо действительно как-то организовывать, объединяться, устраивать какие-то митинги, если это решение будут не устраивать и добиваться за свои правды. А как вы считаете, есть ли какая-то разница между политиками Москвы, Вашингтона, Киева, они могут договориться, или у них есть какие-то непримиримые раз... обстоятельства, которые мешают им примириться? Конечно, есть, потому что каждый хочет выгоду себе. И так как конфликт интересов есть у всех, никто свою позицию отступать не хочет. А как там, кто пойдет первый на уступки, тогда только все решится. А так не вижу пока, по крайней мере, точек соприкосновения у них. Хорошо, а как вы считаете, могут ли договориться люди, которые все время думают о своей личной прибыли? То есть у нас же государство какое? Я и говорю, что в принципе, когда каждый думает о своей выгоде, договориться сейчас почти невозможно. То есть в мире капитализма, когда каждый на своем предприятии, в своем доме, ну и в целом государство думает о своей личной прибыли, оно не может никак договориться с остальными и не может быть мира на земле? Остальные такие же государства и также сейчас в этом мире думают только о своей прибыли, о своей пользе во всей ситуации. Если найдется какое-то решение, которое устроит всех обоюдно выгодное и смогут ли они там пойти на какие-то пусть даже минимальные уступки друг к другу. То есть буржуазия опять договорится за счет трудового народа, так? Ну Такого я не говорил. Они будут договариваться между собой, а как это выйдет нам, это уже... Но у них ресурсы, это то, что мы делаем. То есть вы и мы все тут вроде как наемные работники. Мы делаем то, что они потом нам же и продают. И из этого извлекает прибыль. Да, ну... Это, мол... это, я не говорил, что это за наш счет и... Как бы... Не помню, в каком фильме было сказано, но социалисты и рабочие показали, что они могут обойтись без капиталистов. А капиталисты ни разу ни в одной стране не показали, что они могут обойтись без рабочих, ну и вообще наемных работников в целом. Вы согласны с этим? Не знаю, честно, я никогда об этом не думал В таком ключе, как вы сейчас спрашиваете Никогда не думал над этим вопросом Ну, где это правда есть, наверное, в ваших словах Хорошо, я надеюсь, после этого вы подумаете И зайдете на наши каналы ledokoll.org Заходите, там будет выложено это видео Большое спасибо за интервью, удачного дня Мы от информации агентство Ледокол Разрешите задать несколько вопросов? Здравствуйте, с праздником вас! благодарю крым крыма. то есть сегодня мы празднуем возвращение крыма обратно в россию да крым был наш он так остается нашим а скажите был ли наш донбасс донбасс да вся европа почти была наша в том числе и донбасс хорошо мы сейчас так широко празднуем возвращение крыма в россию а как насчет тогда возвращения донбасса в россию почему с этим так э, тянут Никаких мер не принимает Для того, чтобы погасить этот конфликт Я, конечно, не говорю про Единый могучий удар, но все же Как-то надо людям помочь Там люди умирают Ну, я считаю, надо поплотнее поработать И будет и Донбасс В составе нашей России Все-таки там одни почти российские 90% русских ребят Женщин, детей, внуков, правнуков Это же единая все Россия Хорошо, а как быть тогда с людьми, которые остались в других бывших советских республиках? Они тоже и бывшие, и русские, и вообще в целом советские граждане были. Как быть вообще с развалом Союза? Собрать их всех тоже в Россию. И придем мы также к Союзу, какой и был, но в другом качестве. Хорошо, а что может тогда послужить принципом для объединения в новый Союз? Что Россия может сейчас предложить? Ну, этот процесс вообще-то длительный. Все начинается с детства, как я считаю. И вот через не один год это будет, но решится. С детей надо начинать, со школьников, с ясельков и других высшего звена. Вот тогда будет уже объединение и привлечение к нам в Россию. Только так. Хорошо, какие способы мы имеем для того, чтобы влиять на детей за рубежом? Мы можем своих детей только воспитывать, и то у нас, если почитать учебники истории за 2000-е годы, свою-то родину не особо любим, особенно период э, советский, то как мы можем создавать новый союз, если мы откречиваемся от всего того, что было, рассказываем, что советский союз это было плохо, что коммунизм это... Экстремистская, экстремистская идеология некая Хотя это всего лишь идеология о том, что все люди равны должны быть И не может человек с большим кошельком быть более хорошим, чем человек бедный Ну я считаю, во-первых, надо запереть границы Чтобы не утекали наши дети за границу вместе с родителями Родители взрослые, их практически уже не убедишь а если захотят за границу, значит, да, пусть и едут одни. А дети остаются здесь у нас на воспитании, на нашем уже, российском. И тогда будет порядок, и дети останутся у нас. А кто из детей приедет с других стран? Вот только такой норм метод. Понятно, то есть по принципу Ниппеля туда до, а оттуда ничего не выходит. Ну пробуйте такой Ниппель надо, а как же. И все варианты, они хорошие. Но я вас опять же спрашиваю о причинах, которые могут побудить кого-либо переехать к нам, для того, чтобы воспитывать здесь своих детей в наших традициях. Что мы культурно можем предложить, экономически, политически. Чем мы политически и экономически отличаемся от остальных стран бывшего Советского Союза и вообще в целом стран мира, если у нас такой же капитализм строит. Рынок свободной конкуренции и так далее и тому подобное. Ну, я считаю, во-первых, надо начинать с культуры со спорта проводить вот такие универсиады которые проходят вот красноярский нас только так а экономически, конечно экономические тоже путь очень сложный вот. но тоже и экономические и за счет обороноспособности, посмотрим, что действительно Россия сильнейшая страна в отношении обороны. Мы не будем говорить о нападении. Оборона, вот это самое главное. И вот будет приток, вот три таких направления. Да. Отлично, что вы упомянули как раз культуру и спорт. Не дали, как в прошлом году, проходили у нас массовые спортивные мероприятия, такие как... Чемпионат мира по футболу. По-моему, это не единственное мероприятие, которое было в прошлом году у нас. Спорти... А, не в прошлом году же, Мы подряд же... Олимпиаду в 2014. И да. в прошлом году мы чемпионат мира по футболу принимали. Всемирный. Красноярск тоже. Который... Вот. А, спартакиады. Но, опять же, это для того, чтобы заплатить денег. А с этого... Ну, навар никакого. Потому что основа же экономики не спорт, высоких достижений. Конечно, понятно, что туда много должно денег уходить, но без развитой химической промышленности, металлургии, допустим, и прочих видов промышленности, которые составляют основу экономики страны. Спорт это лишь надстройка. Вы же можете это... Как-то <смех> Вспомнить Я сам а... теннисист не Нет, ä, понятно, что вы спортсмен <смех> Но вы же, представляете саратский политех <смех> СГТУ имени Гагарин. Саратовскую гармонику возродили мы <смех> Вот да, <смех> на этом опыте Она же умерла в 2000 году Саратовская гармоника, совсем <смех> Это, конечно, хорошо, что вы возрождаете Наши культурные традиции Но, главное же, экономический базис На нем все Базируются. А саратские гармоники, мировые чемпионаты и прочее – это уже настроечные. настроечные элементы. Нельзя настройку устроить на пустой базе. Ну тут же надо и возрождать то, что у нас разрушено. Ну типа химической промышленности, металлургической, авиационную мы отдали, вот авиационный завод у нас закончился. Ну, его надо переквалифицировать на другие виды самолеты. Тем более Антонов у нас был в Саратове, наш генеральный конструктор, учился в 19-й школе. А мы разрушили авиационный, а техникум авиационный тоже возродить. Среднее звено, которое должно обслуживать самолеты. Кто будет? Только авиационный техникам дает. Я вас прекрасно понимаю, тем Вы более, знаете, то, что тем будет. более упущено. Тем более, этот авиационный техникум, он когда-то к политеху то и относился. Ну превратили его в колледж, Технологии. ну да, и стал он политехом. Но, но опять же, для того, чтобы нужны были образованные кадры, нужна эта промышленность. А для того, чтобы нужна, чтобы была промышленность, это должна быть политическая воля. То есть не купи-продай, который сейчас везде декларируется явно или неявно, а именно индустриализация, о которой говорят, но не делают. Импортозамещение всего лишь. Ну, вообще, надо обратиться к народу. Еще все живы, здоровы. Те специалисты, которые э, ушли не по своей вине из любой отрасли нашей промышленности. И за счет того, что они еще живы, они могут э, тоже создать, тот же техникум установить. Все преподаватели, заведующие отделения, они живы, здоровы, насколько я знаю. И так другие виды промышленности, потому что не обращаясь к ним, ну все снизу от нас будет. Не обязательно Путин, Путин много кое чего не знает и много кое чего до него не доходит и не доводит. А вот почему не доводит? Потому что может быть за свои кресла боятся. То есть вы хотите сказать, что царь хороший боярь, плохие так? Да. Хорошо, большое спасибо, мы с вами очень продуктивно поговорили, все обсудили. Спасибо за интервью, до свидания. Доброго. А клуб любителей «Саратской гармоники» мы не хай. Добрый день, меня зовут Аркадий. Я представляю информагентство «Ледокол». Разрешите задать вам несколько вопросов? Ну, добрый день, пожалуйста. Сегодня какой день? Что вот тут люди празднуют вокруг нас? Ну, мы празднуем «Крымскую весну». Присоединение Крыма к России Ну, соответственно, мы здесь немножко по другому поводу Мы хотим акцентировать внимание на том, что Раз нам удалось вернуть Крым То с легкостью можно вернуть Детскую инфекционную больницу Которую не так давно закрыли в Саратове Хорошо, можете тогда подробнее рассказать Про ситуацию с больницей? Детская инфекционная больница номер 6 Была закрыта в конце прошлого года Она была закрыта В форме реорганизации То есть присоединения к 5-й детской инфекционной больнице в пятой детской инфекционной больнице выделили 10 мест, противовес 45 местам, для маленьких детей до 3 месяцев. У них в пятой не было детского неонатолога, который получил сертификат только в 2019 году, то есть их неонатолог. Из шестой больницы к ним не перешел ни один врач. То есть мы считаем, что ухудшение качества медицинской помощи именно для детей до трех месяцев значительно ухудшилось. А как вы считаете, ухудшение ситуации в вашей больнице как-то связано с общим ухудшением экономической ситуации в стране? Я думаю, связано, потому что всем в любой отрасли нужны деньги. Нужно много денег, скажем так, потому что, допустим, медикаменты, препараты, для всего этого не хватает, нужно закупать оборудование. Вот и говорят, что больница не могла себя содержать. Это несмотря на то, что был сделан хороший ремонт, закуплено оборудование, теперь на это закрывают глаза и говорят, что больница нерентабельна. А, как вы считаете, вообще применимо ли понятие рентабельность к больницам? Можно ли оказывать такие жизненно необходимые услуги населению и надеяться на прибыль? Или это надо оказывать просто потому, что просто потому, что общество должно жить? Так положено, Так положено, что э, если человек заболел, он обращается к врачам, должна быть государственная поликлиника, она должна быть не частная, не платная. То есть все должно государственно должно обеспечивать нам... Нам жить в этой стране Хорошо, я вас понял А как вы считаете Государство, которое рассказывает Про пользу свободного Частного бизнеса Рынка свободной конкуренции Будет готово построить вам Государственную больницу с субсидированием и лечением бесплатным или оно скажет, что ну больница же не рентабельна и поэтому мы их будем закрывать? Но именно так они и сказали уже. Ну вот, значит, значит от этого какой можно вывод сделать? Ну что государство мы не нужны, государство не просило вас рожать. Это конечно, при... это конечно вывод верный, но он не полный немножко. Если государство не просило нас рожать, но мы все равно рождаемся, хочет оно того этого или нет, может, тогда государство, ну, немножко так, не такое, оно не относится к нуждам населения и вообще не думает о том, что есть у него население. И вообще такое государство не особо нужно тогда. Мы же, не, не мы же для государства, а государство для нас. Ну, по идее, да, должно быть так, но мы все больше убеждаемся в том, что э, власть – это отдельное государство, а жители у нас – это как, совершенно другой мир, и мы живем здесь, крутимся как вот можем, как выживаем, как у нас получается, а они там принимают законы, при которым нам приходится приспосабливаться. Может, раз мы уже в своем разборе дошли до того, что мы – это один мир можно это назвать классом, а государство, ну, это уже другой мир, тоже можно назвать классом, то мы тогда пришли к классовому обществу, о котором писали еще в 19 веке, и может тогда стоит перейти к классовой борьбе, потому что то, что творят они, вот, закрывая больницы, закрывая как можно больше бесплатного для населения, особенно для самых незащищенных условий, таких как молодые мамы, э, дети, оставшиеся без попечения родителей. Вот вы про больницу начали, а мы еще раньше начали про сирот, которым выдавали квартиры. У нас сирот больше, чем выдали квартир. То есть, э, то есть опять же, они стоят в очереди. Так а точно, где а жизнь где им неизвестно. жить неизвестно вот может может тогда уже перейти надо на Классовую борьбу, раз они с нами борются Может нам надо уже ответить И для этого нужна солидарность всех трудящихся Ой, в том-то и, и дело, да Нужна солидарность всех трудящихся То есть, ну допустим, мы делали митинг У нас пришло в районе 200 человек Из даже прикрепленных К поликлинике 5000 детей Ну, допустим, половина не смогла Но остальные люди просто Не пришли есть, Многие не видят проблем тех, которые, С которыми мы сталкиваемся в обычной жизни То есть закрыли больницу, ну ладно, ничего, вам потеряли Терпим. Может, Там, они просто так. не хотят видеть эту проблему? Вполне возможно. Пока мы так живем, пока люди не хотят видеть проблему, мы так и останемся на этом уровне. Отлично, разговор. Большое спасибо за интервью. Я надеюсь, что ваша проблема решится. Но я думаю, что это не при правительстве ни текущем, ни вообще каком-либо капиталистическом. Только при социализме, который мы должны провозгласить всем народам. А Согласны со мной? Я насчет правительства и всякие нюансы точно не могу согласиться. Не, не могу. Ну, вы немножко не подумайте не тогда на досуге. Ну, Заходите на наши ресурсы, там да. этот материал да. появится. Большое спасибо, удачного дня, мы спасибо. с вами.